Всем привет, с вами Анатолий, канал Репей И в прошлый раз вам дом за 80 миллионов не особо-то зашел, потому что показалось дороговато, поэтому есть у нас вот такой дом, он сильно дешевле, по цене я расскажу потом, попозже, попомже, попомже, попомже Вот, короче, я расскажу по цене позже. Что касается дома Дом 160 квадратов Земля, 5 соток земли, уже в газоне. Ну, нужно, конечно, его подстричь. Соответственно, на участке земли можно расположить баню и бассейн. Это я покажу со второго этажа. Также здесь есть придомовая большая территория, которую, ну, можно будет залить бетон или какую-то плитку здесь выстелить. И поместить сюда порядка четырех автомобилей. Ну, я думаю, нужно пройти в дом, показать, что внутри, как он планируется. Вот такое небольшое крыльцо. Здесь можно поставить столь Столик, стульчики и вот с утреца выпивать кофе захожу я в дом здесь а, вот такая вот прихожая слева у нас санузел санузел выделен и его можно чуть-чуть расширить если потребуется также можно здесь сделать гостевую комнату а, можно небольшую можно вообще вот такую сделать и здесь оставить кухню-гостиную но привязка у нас идет а, по коммуникациям а, к той стороне, поэтому кухню можно сделать здесь, а тут выделить какую-то гостевую комнату. А можно оставить вообще полностью все вот так. И причем здесь потолки позволяют, здесь потолки 3 метра. Идем на второй этаж, посмотрим на втором этаже, как можно распланировать этот дом. Так, сразу мы поднимаемся на второй этаж. Тут мы поднимаемся, и у нас здесь привязывается санузел. Вот каким-то таким образом, ну то есть это уже на ваше усмотрение, как захотите, так и сделайте. Здесь, в этом месте, я бы сделал гардеробную комнату, и выделяется спокойно три спальни. Одна будет с окном, и две спальни будут с балконами. Первая спальня, раз, два, и вот здесь вот три. Можно распланировать в две, в две большие Первый балкон у нас будет с видом в свой двор. Он порядка 4 квадратных метров, может быть 3,50. Вот, также вид на соседей. Люди уже живут, кстати. И второй балкон с видом на красоту. Прямо мы видим море, стадион Фишт. Чуть-чуть немножко левее по горизонту также есть море. И слева от меня есть заснеженные горы. Но сейчас их не особо видно, потому что немного затянуло облаками. Вот. И давайте посмотрим, что у нас на участке. Вот остальная часть участка, она внизу. Можем спокойно здесь поставить баню с этой стороны. И с этой стороны сделать бассейн. Можно беседки, можно какие-то, не знаю, там мини футбольное поле здесь сделать, так чтобы для игры с детьми. Вот. Дальше сейчас расскажу по конструктиву. Дом на сваях. Дом на сваях. Залита бетонная плита. Монолит каркас с блочным заполнением. Это керамзитоблок. Достаточно хороший шумоизолирующий материал. Высота потолков 3 метра, что на первом, что на втором уровне. В доме можно сразу прописываться. Дом стоит на кадастре, документы все готовы. Можно его купить в ипотеку а, с применением материнского капитала. А, ну и, собственно, собственно наверное, все. Ну, такое основное. Поэтому, если вас заинтересовал данный дом, вы сейчас узнаете от меня цену. Цена этого дома внимание 15 миллионов рублей это 160 квадратных метров на участке 5 соток как вам интересно я думаю что интересно поэтому если вас заинтересовал этот дом вы можете написать позвонить ну и собственно быстро оперативно вам все это покажем расскажем так что ребят спокойно звоните пишите